всем привет решил вот поделиться со всеми таким видео о таком вот мотоблоке мотоблок называется хендай т1200 заметил что в YouTube совсем нет обзора на это чудо техники и вот решил залить небольшое видео о нем за качество видео и звук конечно же я извиняюсь Оборудования у меня нету Профессионального Так, любитель Вот Я не профессионал ютубер Каковыми нынче многие стали Просто начинающий обычный Видеоблогер Вот Повторюсь, всякое видео видеоприблуды у меня нет Снимаю как могу То есть просто делюсь безо всяких примочек Вот Итак, у этого чудо техники 7 лошадиных сил Он достаточно мощный Целину берет без напряга Двигатель у него фирменный Хендай вот. Бензин Кушает он АИ-92 Бак у него 4 литра 800 грамм вот, масло 600 миллилитров, как и во всех мотоблоках, обычное САЯ, САЯ В-30. Вот, и в редуктор тоже масло 1 литр 200 грамм, тоже САЯ 30 вот. Пишут, что производство Южная Корея, но собран он, конечно же, в Китае. Вот, ну, На официальном заводе Вот я, я ходил на сайт Смотрел всю информацию всю за, эти, за это чудо техники Проверил У них в линейке вообще много всего Всякой садовой, строительной техники вот. У этого мотоблока большой вес 90 с лишним килограмм Хотя выглядит он достаточно компактно, вот. Редуктор у него вроде бы не разборный, а цельно литой какой-то чугунный. Чугунный. Сейчас я попозже покажу, вот. Ну в целом мотоблок собран достаточно ну, качественно, качественно. Металл у этого мотоблока не сыромятина. Как у многих китайских бывает вот, люди сталкиваются. Вот. Мотоблок имеет фирменный. Э, фирменный небольшой прицеп самослава. Вот такой вот с надписью. хендай вот. С надписью Хендай. Значит, у прицепа. Э, значит, прицеп с откидными бортами с откидными бортами сейчас я тоже покажу попозже и с бардачком вот инструментальный ящик с откидным сиденьем вот. кстати у этого прицепа колесное шасси имеет как бы осевой мост в отличие от других вот я видел прицепы без оси просто на как табуретка ножки с колесиками вот. то есть колеса не разойдутся в разные стороны под тяжестью как у некоторых не самодельных прицепов ну, которые вот имеются в продаже Там у аналогичных, к аналогичным э, мотоблокам ну, похожие модели вот. к, мо э, к мотоблоку к этому имеются естеств естественно имеются э почвенные фрезы есть комплект навесных всяких штук плуг кучник и даже грейдер можно на него купить так сейчас я вот покажу вот есть фрезы грунтозацепные колесики значит вот этот вот картофелекопалка на него вешается так сейчас я покажу поближе плуг Блок вот такой вот у него есть с адаптером вот и окучник окучник вот есть вот такой вот комплектик вот, вот так вот ну мотоблок значит Заводится очень хорошо, практически как бы с, с одного, с первого раза. Я сейчас тоже попозже покажу очень это все. Значит, едет он быстро. Очень, конечно. Я даже однажды на нем перевернулся, если честно сказать. Бак подмял. Вот. Вообще этот мотоблок, это полный аналог японского мотоблока Honda. FJ 500 есть такая модель. Вот, то есть посмотрите. А в интернете я могу ссылку оставить под видео тоже. Ссылку оставлю, где я его приобрел тоже. Если интересно, это не реклама. Это я просто делюсь, чтобы знали, что вот есть такой мотоблок бывает вот такой. Цена у него 27 тысяч. Это сам мотоблок, сам мотоблок. 27 тысяч я заплатил. Прицеп 14 тысяч всего лишь. Это все в 2017 году. 14 с лишним, там, с копейками. Ну, около 15. Вот, 6 тысяч навесное. Вот, это, значит, навесное. Это идет у него в комплекте грунтозацепы. Фрез... Нет, фрезы сразу в комплекте идут почва фреза а вот грунта грунта зацепы и э, окучник и плуг это уже отдельная за 6 за за 6 тысяч покупал все в фирменных коробках вот сборка я повторюсь это конечно же китай вот ну китайцы бывают разные у меня я распределяю китайцев на честный китай и на нечестный китай так вот вот этот мотоблок более-менее вернее даже абсолютно подходит под определение честный китай то есть без косяков без всяких ну есть небольшие конечно косяки там ржавеет я посмотрел он так где-то в каких-то местах но ну, я думаю это вся техника так ржавеет кстати сама вот Honda FJ500 она также собирается только в Китае и собиралась изначально только там японцы открыли построили завод в Китае и вот там собирают вот такой вот сейчас я немножко продемонстрирую тут вам как он поближе выглядит вот сейчас я попробую завести так вот заводится он как все мотоблоки вот здесь вот кнопочка у него клавиша вот газ на полную вставляю вот значит бензонасос значит ну открываем заслонку на подачу бензина это пока оставляем на холодный запуск кстати все логотипы вот тут вот обозначения все не перепутаны как на некоторых китайских моделях он вот, кстати вот Hyundai 210 7 лошадиных сил вот здесь вот шильдик есть фирменный тоже вот вот он указано 7 лошадиных сел ну вот я сейчас его заведу вот вытягивать трос надо ну плавненько не дергать а плавно вот сразу заводится вот смотрите ой ой вот это косяк у меня Сейчас я убавлю оборотики, закрою закон, открою, наверное, и убавлю обороты. Вот. вот такой вот он с этой стороны фирменная нафиг «Скендайз-2200». Но он похож на все, на салюты, на всякие. Вот у него наверное, рецепчик такой. Вот у него защелочки, есть. Вот эти вот карабинчики. Сейчас я попробую открыть. Камера да, неудобная. Кстати, вот номер какой-то при продаже, вот, да, открыл, вот, открыл, вот, смотри, вот такой вот, то есть можно с другой стороны тоже можно открыть, вот, ну, конечно, он весь поторопал весь, как бы, вот так вот. Можно вот в какой-нибудь широкий груз возить. Вот. Тянет прекрасно. Пашет целину тоже. Чудесный. Вот есть вот такой вот ящик. Вот он открывает. Вот. Там сопликом, лежат. Вот под спилка у него была, кстати, изначально. -то. Сейчас я выключу. все закрою, все заслонки сейчас сразу. Вот. Так вот. Я извиняюсь, конечно же, за качество видео, за съемку. Вот как бы не очень-то я владею камерой, буду учиться вот так что вот, друзья вот такой вот краткий видос по этому мотоблоку я не знаю, как я там обзор -то. если какие-то подробности нужны, напишите в комментариях это был хендай T1200 если будет интересно конечно, то в дальнейшем сниму видео для всех о том, как этот монстр пашет вот всем навесным оборудованием, которое у него есть в комплекте. Он пашит трезво достаточно. Вот, так что, если будет интересно, отпишитесь, засниму, покажу. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания, пока.